Сегодня я расскажу вам о вирусах, убивающих иммунитет и о том, как с ними можно бороться. Самый грозный вирус, убивающий иммунитет, это вирус иммунодефицита человека. Но сегодня речь пойдет не о нем. Мы с вами поговорим о вирусе Эпштейн-Бар, цитомигаловирусе и вирусе Герпеса 6 типа. А также о том, как с этими злыми врагами бороться наверное каждый из вас слышал об этой троице и этих вирусах которые часто встречаются у человека но что я хочу вам сегодня сказать если речь идет об остром процессе то есть например если ребенок или взрослый заболели этой инфекцией впервые и она протекает как острое состояние то как правило если иммунитет работает хорошо, он с этим постепенно справляется. И инфекция редко переходит в хроническую форму. Поэтому стандарты, которые до сих пор существуют, говорят о том, что специального лечения эти вирусы не требуют. И назначается только симптоматическая терапия. Но совершенно другая ситуация, когда, например, у часто болеющего ребенка эти вирусы высеиваются со слизистых оболочек, обнаруживается их вирусная ДНК. Вот в таком случае вирусы постоянно находятся в лимфоидной ткани, нарушают работу местного иммунитета. И это состояние, которое требует коррекции и лечения, несмотря на устаревшие стандарты. Старые учебники говорят нам о том, что эти инфекции не опасны и практически с ними ничего делать не нужно, если они встречаются без какой-либо симптоматики. Но мой опыт по лечению часто болеющих детей вместе с хорошими иммунологами говорит о том, что при обнаружении этих инфекций и при назначении соответствующей хорошей противовирусной терапии, а также при использовании других принципов лечения данной патологии, дети впоследствии после лечения перестают болеть, либо гораздо меньше болеют. Чаще всего для диагностики используют определение антител к вышеупомянутым инфекциям. Это антитела G, старые антитела, и антитела M, которые образуются при первичном инфицировании. Но не всегда эти анализы могут нам помочь определить хроническое и латентное течение данной инфекции, потому что старые антитела, например, G есть, M нет. Как правило, мы раньше говорили о том, что да, когда-то пациент болел этой вирусной инфекцией, но сейчас нет острого периода инфекции, но на самом деле это может быть не так. При хроническом латентном течении могут быть старые антитела G, а свежих антител уже может не быть поэтому наиболее актуальным способом на данный момент я считаю пцр исследование со скоба со слизистой оболочки глотки чаще всего мы берем мазок с небных миндалин также мы можем исследовать слюну на вирусную днк к этим инфекциям в идеале можно даже проводить два исследования с интервалом в 7-14 дней то есть допустим взяли мазочек если инфекция не обнаружена через 7-14 дней можно повторить это исследование для того, чтобы подтвердить результат. Очень важно сдавать ПЦР к этим инфекциям утром натощак. Даже можно не чистить зубы перед этим исследованием. Поговорим простыми словами и простым языком о причинах, которые приводят к тому, что вирус Апштейнбар, барк и вирус герпеса 6 типа могут иметь латентное, скрытое и хроническое течение. Сами вирусы, вирус апштейн цитомегаловирус и вирус герпеса шестого типа они очень тропны к лимфоидной ткани и сами по себе они могут нарушать работу иммунитета поэтому создается замкнутый круг есть инфекция которая нарушает работу иммунитета что создает условия для того чтобы этой инфекции было хорошо и чем дальше тем хуже поэтому Одним из направлений лечения является непосредственно борьба с этой инфекцией и непосредственно назначение противовирусных препаратов, которым эти вирусы чувствительны. Источник воспаления в верхних дыхательных путях Приводит к нарушению работы звеньев иммунитета и создаются условия для того, чтобы вышеупомянутые вирусы свободно себя чувствовали внутри клеточек и свободно перемещались между этими клетками и заражали соседние. Поэтому очень важно определить источник воспаления. У детей от 2 до 6 лет чаще всего он располагается в аденоидах. В том месте где нос переходит на заглотку у взрослых чаще всего воспалительный процесс скрывается в гландах в небных миндалинах поэтому очень важно заниматься лечением очагов воспаления для того чтобы комплексно бороться с вышеупомянутой очень часто, особенно у детей, причина рецидивирующих вирусных инфекций является неадекватная работа иммунитета по аллергическому пути. То есть скрытые аллергические процессы, например, на вдыхаемые аллергены, например, аллергический ренит на пыль, аллергический ринит на шерсть животных и так далее. Это те состояния, которые могут приводить к тому, что наша иммунная система, вместо того, чтобы при обнаружении вирусов потихонечку с ними справиться их ликвидировать практически незаметно она начинает взрывать гранаты начинает работать по аллергическому пути вызывая слишком чрезмерное воспаление отек и э, слишком чрезмерную реакцию слизистых оболочек иммунной системы. Но если бы это способствовало тому, что иммунитет боролся с вирусами, это было бы хорошо. Но все по-другому. Создаются условия, которые способствуют тому, что вирус длительное время находится в слизистых оболочках, но применительно о нашей сегодняшней теме, находится в лимфоидной ткани наших дыхательных путей. Идем дальше. На слизистую оболочку верхних дыхательных путей может влиять желудок. Если имеются забросы из желудка в пищевод, от этого слизистая оболочка раздражается и могут запускаться очаги воспаления, особенно у детей это вышеупомянутые аденоиды и носоглотка, у взрослых это в целом слизистая оболочка глотки и в частности воспаление в днемных миндалинах. Поэтому, если у вас есть изжога, отрыжка, ночной кашель, чувство кома в горле, обязательно обратитесь к гастроэнтерологам для того, чтобы исключить гастроэзофагиальную рефлюксную болезнь. Также на работу местного иммунитета может оказывать недостаточная функция щитовидной железы, так называемый гипотиреоз. Поэтому если вы занимаетесь этой проблемой и исключили уже первое, второе, третье, лечитесь и у вас плохо получается, то в том числе желательно исключить, точнее проверить функцию щитовидной железы и убедиться, что там все в порядке. Также сейчас очень на слуху. Проблемы, связанные с недостатком витамина D. И действительно, большая часть нашей страны располагается в северных регионах и мы мало получаем солнца, Поэтому обязательно, особенно часто болеющим детям и взрослых, на постоянной основе в зимний период принимать витамин D. Прием витамина D способствует тому, что улучшается работа местного иммунитета и Улучшается работа в целом иммунной системы, а также положительное влияние он оказывает и на другие органы. Следующая причина – это вторичное иммунодефицитное состояние. Это нарушение в определенных звеньях работы иммунной системы, которые начинают способствовать тому, что вирус, он, свободно перемещается в межклеточной жидкости и иммунитет его там или не видит или не может его переработать и с ним справиться и это все создает условия для того чтобы инфекция имела латентное и хроническое течение я уже вам говорил о том что сама герпес вирусная инфекция может приводить к тому что нарушается работа иммунитета но существует еще масса других проблем и причин которые влияют на работу иммунной системы поэтому при выявлении Хронической герпес-вирусной инфекции обязательно обращайтесь к хорошим иммунологам, которые помогут вам диагностировать, поставить или исключить вторичное иммунодефицитное состояние и скорректировать работу иммунной системы. Следующая причина ⁇ это условия нашей жизни и нашей окружающей среды. И если вы думаете, что плохие условия ⁇ это холод, влажность, грязь и так далее, влияет на работу нашего иммунитета отрицательно то вы ошибаетесь наоборот слишком хорошее условия слишком жаркий воздух слишком горячее отопление хорошее условие теплые окна приводят к тому что наш воздух становится слишком перегрет и пересушен это приводит к тому что слизистые оболочки наших дыхательных путей начинают сохнуть Поэтому работа местного иммунитета нарушается и в том числе создаются условия для того, чтобы вирусы, о которых мы сегодня с вами говорим, длительное время находились в наших слизистых оболочках и в лимфоидных органах. У нас есть вегетативная нервная система, которая управляет многими органами и системами. Управляет работой сердца, работой дыхания, работой кишечника и так далее. Много-много функций. То есть это получается наш компьютер, который управляет многими функциями нашего тела, особенно работой внутренних органов. И на работу вегетативной нервной системы оказывает работа нашей психики. Поэтому, если мы испытываем постоянные стрессы, постоянное эмоциональное перенапряжение, то это начинает непосредственно воздействовать на вегетативную нервную систему, нарушать ее функцию, что вторично приводит к различным проблемам в органах и системах, и в том числе к тому, что возникают очаги воспаления, нарушается работы эндокринных систем, иммунной систем, и все это создает условия, в том числе для хронического и латентного течения, Вирусные инфекции группы герпеса, вышеупомянутых цитомегаловируса, Эпштейнбара и герпеса шестерки. Принципы лечения хронической, латентной и скрытой форм инфекции вирусов Эпштейн-Бар, цитомегаловируса и вируса герпеса шестого типа вытекают из их причин, о которых мы только что с вами поговорили. Давайте это обсудим. Как существует и размножается вирус? Вне клеток вирус это всего лишь набор молекул, но которые при попадании в клетку начинают размножаться внутри клеток, используя внутриклеточные структуры. И Наша клетка все свои белки, которые есть внутри, выставляет их на поверхность. И если иммунитет видит чужеродный белок, он начинает уничтожать эти клетки. Но при хроническом течении герпес-вирусной инфекции иммунитет этот вирус в клетках может не замечать, и поэтому он там может длительное время находиться. Но из межклеточной среды, например, если есть антитела, то этот вирус может иммунитет убирать. Поэтому очень важно при выявлении хронической инфекции вышеупомянутых вирусов а, назначать на длительное время противовирусные препараты, потому что они будут убирать этот вирус из мисклеточной среды, будут способствовать тому, что будет тормозиться размножение внутри клеток, но жизненный цикл клеток имеет определенное время. Поэтому если мы назначаем противовирусные препараты на короткий период времени, то мы его кратковременно тормознули, но потом все снова возвращается на круги своя и вирус снова начинает размножаться. Поэтому курсы противовирусного лечения должны быть не меньше 30 дней для достижения хорошего эффекта и достаточного результата. Какие препараты мы используем? Все очень индивидуально и лучше подобрать схему лечения с иммунологом. Я в своей практике очень люблю использовать препарат изопринозин, но еще раз говорю, все индивидуально, имеются противопоказания, поэтому обратитесь, пожалуйста, к специалистам. Следующее направление – это выявление нарушений и коррекция работы иммунной системы. К сожалению, мы самостоятельно с этим не можем разобраться, поэтому необходимо подключить хорошего иммунолога, который умеет заниматься этими инфекциями, знает как выявить вторичный иммунодефицит, знает как скорректировать работу иммунной системы для того чтобы справиться с этими инфекциями поэтому почитайте отзывы поищите хороших специалистов которые умеют этим заниматься потому что если вы пришли к иммунологу и он вам говорит да хорошо не проблема я вам назначу на 5 дней противовирусный препарат и у вас будет все в порядке наверное это не то что нужно потому что как показывает опыт для того, чтобы справиться с этими проблемами, справиться с этой хронической латентной инфекцией и скорректировать работу иммунитета, как правило, требуется от трех до шести месяцев. Следующее направление – это лечение очагов воспаления. Если мы выявляем признаки аденойдита у детей. Признаки танзелита у взрослых-то мы назначаем комплексное лечение данной проблемы, я сейчас не буду говорить о том, как это делается, потому что это не раскроешь за 1-2 минуты, но на эту тему есть ролики, и вот здесь вот сейчас появятся ссылочки на эти ролики, которые вы можете дополнительно посмотреть. При выявлении очагов воспаления их нужно лечить вместе с врачом-отарино-ларингологом. Двигаемся дальше. Если в мозгах на флору, которую вы сдали, высеивается большое количество условной патогенной или патогенной флоры, которая может поддерживать воспалительный процесс и имеются признаки в том числе бактериального воспалительного процесса в очагах воспаления, то мы должны снижать количество этих бактерий. Но Антибактериальные препараты, системные, мы назначаем редко, потому что кроме того, что они снизят количество патогенной флоры, они еще и снизят количество своей собственной, естественной, нормальной флоры. И тогда освободится место для вирусов герпеса, и которому будет проще существовать. Поэтому мы используем только местные антибактериальные препараты, либо бактериофаги, которые убивают вредные микробы, либо местные антисептики. Также мы назначаем курсы со тонационной терапии, то есть вымывание, выполаскивание, курсы кукушек, это промывание носа и носоглотки, курсы промывания небных миндалин, если есть очаг воспаления в гландах. То есть наша задача снизить количество патогенной, условно-патогенной флоры, если таковая имеется. При выявлении патологии окружающих органов и систем, при выявлении рефлюксной болезни, обязательно этой проблемой нужно заниматься, если есть очаги воспаления со стороны пазух носа, этим тоже следует заняться с врачами-оториноларингологами, если вы не принимаете витамин D, обязательно это делайте, если обнаружена данная инфекция, и витамин D будет способствовать тому, что будет улучшаться работа иммунной системы и лучше будет работать в том числе противовирусный иммунитет. Следующий шаг это создание условий для нормальной работы местного иммунитета. Это создание в ваших жилищах и в ваших домах нормальной температуры 20-24 градуса Цельсия и хорошей влажности, которая будет обеспечивать нормальную влажность слизистой оболочки ваших дыхательных путей. Это влажность 50-60%. Если ваши батареи как кипяток и у вас жарко, перекрывайте их. Если не перекрываются, закрывайте их одеялами, полотенцами, чтобы снизить температуру в ваших домах. Влажность повышаем с помощью увлажнителей воздуха. Кроме всего прочего, мы можем увлажнять искусственным образом верхние дыхательные пути. Это использование спреев с морской водой и физиологического раствора, который можно залить в какую-то пшикалку. Орошаем слизистую оболочку носа утром, вечером по одному-два впрыска в каждую ноздрю. Также, если особенно есть в першении сухость горли, мы можем делать ингаляции с тем же самым физиологическим раствором или минералкой соленой, например, k 17 для того, чтобы увлажнять в том числе и нижние дыхательные пути, для того, чтобы лучше работал местный иммунитет. Если в вашей жизни много стрессов, если у вас ребенок с особенностями, если он часто истерит, если у него есть какие-то проблемы с работой психики, да, он постоянно напряжен, истерики, какое-то недосыпание, какие-то бессонницы и другие состояния, то есть особенности работы психики ребенка то обязательно обращайтесь к специалистам, к психологам, которые смогут справиться с этими сложностями. Не всегда это быстро, не всегда это просто, но тем не менее в этом направлении нужно двигаться и нужно достичь комфортного уровня существования вас как родителей, комфортного воспитания вашего ребенка, создать Хорошие условия для правильного развития вашего ребенка. Для того, чтобы по максимуму убрать стрессы и убрать влияние на работу иммунитета. И тогда все будет хорошо. Лечитесь правильно. Желаю вам здоровья. Увидимся. Пока.